Известная схема мысли, действия, результат мне очень нравится, я часто их использую. И как я услышала у Пентусевича, человека легко оценить по результату, то есть то, что он получает. К этому результату приводят какие-то действия и к этим действиям приводят какие-то мысли. И где-то здесь есть видео и самого Петусевича, я рассказывала не раз об этом. К чему эта схема? Первое. Тот вывод, который можно отсюда сделать. Люди, иногда делая одни и те же действия, очень сильно надеются получить другой результат. Как это ни печально и не парадоксально, но достаточно часто происходит. Мне люди жалуются на то, что я же знакомлюсь, я же на свидания хожу. Если вы ходите на свидание, знакомитесь и так далее, и это не приводит к созданию семьи, значит, есть какие-то проблемы не в процессе знакомства и не в процессе свидания. Видимо, что-то на свиданиях идет не так, что с вами дальше не строят отношения. Именно с вами, а не вы. То же самое происходит, я же хожу на собеседование, я же ищу работу. Хорошо, вы ходите на собеседование, ищите работу, но все равно результаты у вас нет работы. То есть по результату человека легко оценить, как говорил Пентусевич. И из этой таблички, из этой схемы понятно, становится. Почему сейчас очень много уделяется вопросов мышлению? Потому что именно мысли приводят к каким-то действиям, к какому-то результату. Я думаю, что надо знакомиться. Есть один пресловутый анекдот, когда решили сравнить человека и обезьяну. Человек запустил обезьяну в клетку, где висел банан, который она не могла достать. Обезьяна прыгала-прыгала и в итоге посмотрела вокруг, нашла палку, сбила банан и съела. А, пустили человека. Человек прыгает-прыгает, пытается достать банан. Экспериментаторам уже даже надоело, и они ему подсказывают, погляди вокруг, они говорят, отстань. А, человек опять прыгает дальше. Ему уже прямым текстом говорят, «Ну, может быть, надо что-то взять, что-то сделать», на что он снова отмахивается и говорит, «Слушайте, какой взять, какой сделать? Ты видишь, не видишь, прыгать надо». Очень часто мышление людей подсказывает только то, что нужно прыгать, и нужно ходить на свидание, нужно ходить на собеседование. И чем больше ты хочешь на собеседование, тем больше шансов получить работу. А... Не каждый понимает, что нужно усовершенствовать в данном процессе для того, чтобы результат был совершенно другой. А вот над этим как раз таки и работают мысли. Что значит работают мысли? Здесь есть видео о том, что человек живет тремя принципами. Всегда хотим хорошего, всегда делаем правильный выбор и всегда делаем максимум в каждой конкретной ситуации. И этот максимум в конкретной ситуации, и этот выбор как раз-таки зависит от нашего мышления. Как мы думаем, что для нас является нормой. Почему для одних нормой является 100 рублей, а для других нормой является 1000. Почему для одних нормой является жить в семье, а для других нормой является одиночество. То есть это наши нормы. Основная часть выборов бессознательном состоянии это наши выводы убеждения которые были сделаны достаточно давно мы не приходим в магазин и не выбираем хлеб каждый раз однажды его попробовав мы примерно понимаем как он выглядит и какой хлеб каким образом выглядит то же самое касается всех остальных продуктов в норме наша жизнь 60 процентов шаблонов то же самое эти шаблоны касаются людей, касается нашей жизни и нашего мышления. Почему одни люди у нас вызывают симпатию, другие антипатии? Есть же пресловутая поговорка Ты мне ничего не делал, не люблю я тебя. И если сильно покопаться. В... По ей памяти, то мы можем найти какие-то сходства или различия этого человека. Почему мне нравятся люди определенного типажа? Почему мне не нравятся люди определенного типажа? То есть это все касается нашего мышления. Мышление бывает гибким, мышление бывает консервативным. То есть, если я решил, что мне идет красный цвет, то я буду одеваться в красный и мне буду считать всю свою жизнь, что мне идет красный цвет, так и не узнав, ли мне, идут ли мне другие цвета и так далее. И гибким, когда человек готов к новому. Опять-таки, давайте не будем путать. Гибкое мышление и готовность к новому – как инфантилизм, и я сам себе не доверяю, но зато другие точно скажут правду, и тогда я буду делать так, как остальные мне сказали. Это совершенно разные вещи, новое и послушание абсолютно во всем, и воспринимаются совершенно по-разному. Так вот, если вы хотите в своей жизни каких-либо других результатов, дайте себе труд, научиться думать. Дайте себе труд, что-либо поменять в мышлении, в своей голове, как вы думаете. И только тогда из новых мыслей пойдут новые действия и возможен новый результат. Именно тогда и возможны изменения в жизни если мы не работаем с собой не работаем с собой а не издеваемся над собой не меняем себя не улучшаем себя потому что очень часто Люди, даже не зная, что они из себя представляют, уже пытаются что-то менять. Иногда, посмотрев на соседа и позавидовав этому человеку, «Ой, я тоже так хочу, а давайте мы этого будем достигать!» Я видела людей, которые, достигнув определенных целей и результатов, говорили одну фразу – я не понял, а почему у меня все это есть, а счастья нет. Я же все делала правильно. У меня есть вот это, это, это. Все же хорошо. А почему мне-то плохо? И банальные ответы, которые мы слышим очень много часто, вы достигли не своих целей. Что значит не своих? Я же этого хотела или хотел? Да. Но когда я достигаю своих целей, это действительно ощущение счастья. А когда не своих, это ощущение пустоты. И знаете, у меня как-то было подобное что-то, когда я купила квартиру. Я не знаю, мои это были цели или не мои. Но когда я купила квартиру, такое было ощущение, что жизнь закончилась. Что... Uh, больше мне хотеть нечего. Это же была такая огромная мечта, такая огромная цель, и она действительно сбылась. У нас теперь есть квартира. И самое удивительное, я заметила, что то подобное было у мужа. То есть нам двоим пришлось какое-то время адаптироваться к тому, что нужны новые цели, нужны новые какие-то задачи. Не знаю, как он, а я до сих пор какую-то такую большую цель и задачу для себя не придумала, в сравнимую с квартирой. Но жизнь, во-первых, продолжается, она не так плоха, как была до квартиры. Вот. И иногда следующие задачи и цели могут быть не такие большие, масштабные, но точно также привлекательные. И очень часто конкретная наша личная цель, она может быть маленькая, ежедневная, может быть большая, которая касается каких-то больших э, свершений. А вот, э, работая над своим мышлением и э, расширяя сознание, расширяя свои возможности память, мышление, восприятие, то есть различные психические функции. Таким образом мы расширяем и свою зону комфорта. Таким образом мы расширяем свою зону влияния. И таким образом наши результаты увеличиваются, и наша успешность растет. Итак, если вы хотите быть успешным человеком и если вы хотите получать результаты которые вас будут радовать соответственно и необходимо работать с собственным мышлением я понимаю что я сейчас говорю общими фразами как работать? Здесь проще общение с коучем, это специалисты, которые ведут вас до результата, они определяют, что вы хотите, каким образом этого достичь, и помогают провести вас до определенного результата по определенной схеме. Вот. Возможно, вы можете и сами это сделать. Иногда все наши проблемы только в том, что я так не думал. Оказывается, можно по-другому. Поэтому, как вы будете делать, это личное дело каждого. Но если вы хотите получить новый результат, то начните по-новому думать. А уже потом... По новому делать и тогда вы получите новый результат если есть какие-то трудности в этой схеме обращайтесь к специалистам они вам помогут даже по-новому думать